Когда несколько лет назад по телевизору стали показывать передачу Юлии Меньшовой, я смотрела практически все. Однажды была Клара Новикова. Юля беседовала с ней, и оказалось, что у Клары одно время было плохо со здоровьем, онкология. Она была в отчаянии. А потом ее научила Лайма Вайкули, как ей избавиться от этой болезни. Сама Лайма была в Америке, ее приглашали, и посла на медосмотр. Оказалось, что у нее онгология. Она тоже была в отчаянии. Потом научили Лайму, как избавиться от болезни. Она научила Клару Новикову. И Клара стала здоровая. И как-то Кларе Новиковой пришла женщина, плакала и просила Клару помочь уговорить ее дочь, чтобы и она также полечилась. А дочь плакала, не, не хотела ни жить, ни лекарства пить. И, в общем, мать была в отчаянии. Клара с ней встретилась и сказала этой. Девушке, своей рукой берешь церковную свечу. Та сказала, не буду. Но Клара заставила. Взяла свечу. Ставишь ее под подсвечник и зажигаешь. Она тоже не хотела, но заставила Клара ее и это сделать. Теперь зажгла свечу. И три раза должна сказать громким голосом «Я хочу жить!» Сказала. Прошло два года, и снова пришла женщина к Новиковой, но уже веселая, улыбчивая, и сказала «Большое вам спасибо, Клара. Дочь жива-здорова, умирать не хочет, стала жизнерадостной». Я тоже после Юлиной передачи пошла в церковь, купила свечку, пришла, поставила ее подсвечник и громко три раза сказала, «Я хочу жить!» На сегодня, насколько я знаю, что Лайма Вайкули здорова, Клара Новикова здорова, та девушка здорова, на сегодня здоровая я. но будет так все в дальнейшем. Церковная свеча помогла. А сейчас девушка. Да, вот ее не знаю. И снова передача Юлию. Фамилию. Меньшова. Юлия Меньшовой. Снова передача Юлии Меньшовой. На этот раз была спортсменка, саночница. Она даже на Олимпийских играх первое, одно из первых мест занимала. И в Германии произошло нечто неприятное. Судья отправил ее на санках вниз. И потом, то ли случайно, то ли нет, он отправил груз, 200 килограммов. Груз достиг девушку и всю ее перемял. Когда ее доставили наверх больницу, врачи ее сразу усыпили на месяц, чтобы она не умерла от болевого шока. Вот все было порвано, что можно только порвать. Ей сделали более 50 операций. С ней постоянно была ее мать. Ну, Юля спросила, мать еще раньше с ней беседовала, что, как вы себя чувствовали? Она говорит, я как чувствовала? Моя дочь вся, значит, в разрубленном состоянии. А теперь врачи стали говорить, что будут отнимать ноги. Этого я совсем не могла вытерпеть. И меня научили, а научили ее вот чему, что надо в течение сорока ночей на коленях при зажженной церковной свече сорок раз читать. Молитву, отче наш. Но только помните, что с 12 ночи до трех ночи лучше не читать после трех ночи. Но вот 40 раз отче наш при зажженной свече. Эту девушку потом показали в Сочи на Олимпийских играх. Она сидела рядом с Путиным. Показали ее машину спортивную, на которой она ездит. И она сказала, что ее самая теперь заветная мечта выйти замуж и родить двоих детей. Полностью вылечилась. И снова Юлия. Теперь у нее красивая актриса Александра Яковлева. Она играла в фильме «Экипаж» еще в первом. Во время беседы Юля ей сказала, что ты везучая, все у тебя хорошо получается. А та сказала, да, у меня все получается, я везучая. Еще я была совсем молодой, пришла в церковь под Ленинградом, стояла, молилась. Ко мне подошла женщина пожилая и спросила, «Хочешь, чтобы Бог тебе всегда помогал?» Она сказала, «Да». Так вот, каждое утро встала, полный рост, три пальца правой руки – забрала щепотку и сказала громко, «Спасибо тебе, Господи, за то, что ты для меня делаешь. Спасибо тебе, Господи, за то, что ты для меня делаешь. Спасибо тебе, Господи, за все, что ты для меня делаешь». С тех пор я тоже стою каждое утро на крылечке. Мой дом рядом с церковью. Я вижу купола красивые, и я говорю тоже, и мне помогает Бог. Спасибо Ему.